Здравствуйте, здравствуйте всем! О, в инстаграме мы чуть-чуть поярче и более полный рост. А, в телеграме... Сейчас, как-то, немножко, Ой, ага. Вот так, вот, во, вот так нас видно, слышно. Здравствуйте всем! Я очень рада, несмотря на то, что я сегодня перепутала время эфира и приехала с Александром вместе на час раньше. Сгоношили тут всех. Оказалось, что все в порядке. Эфир у нас не в 12, а в 13. Но, мне кажется, это еще лучше, потому что с учетом нашей сонной погоды за окном, да, в это время как-то уже к 13 все, наверное, проснулись, да? Конечно. Туннель, правда, была раньше на работе, чем мы приехали, поэтому она уже давно свежая и красивая. Спасибо. Надеюсь. Да, да, да. Ну, вот видите, так вот зеленый цветок, черный, все красиво у нас сложилось. И э, пока я так, как приехала раньше, да, в общем-то, не знала, чем себя занять. Я ходила и снимала немножечко по клинике всякие интересные фишечки. В Инстаграм, кто, кто в Инстаграм, в сторис все выложила, а в телеге тоже потом в сторис в Инстаграм переложу. Так, ну, девочки, сегодня тема у нас прямо очень-очень классная. Люблю эту тему. Почему? Потому что мне кажется, что УЗИ – это такая история, когда малыша-то еще... ну нет, он с нами здесь, он еще внутри мамы, но при этом ты его уже видишь, ты его уже осязаешь, ты уже понимаешь. Ну вот, вот когда ты визуализируешь, да, ты увидел его изображение, и ты уже там с этих 3-5 сантиметров, ты уже все, ты понял, что вообще в тебе новая эта жизнь, то есть не только осознал головой, но увидел глазками. Это очень важно, это очень классно. А сегодня вот про все вот, вот, вот вышесказанное будет нам рассказывать, Нелли Юрьевна Андреева. Если позволите, я буду без отчества. Конечно, да? Нелли очень удобно. Очень, очень удобно, удобно да, да. да. И мне, правда, очень удобно. А, будем без отчества. Я очень рада, что сегодня мы с вами общаемся, потому что Нелли вообще это такое солнышко. Вы только что обсуждали, что голос у нее как колыбель, да? А вообще вот, вот вся визуализация абсолютно солнечный человек. И когда она рассказывает про УЗИ, то это просто вот загораются глаза и простреливают вот этим вот лучом каким-то счастье. Это классно. Я очень люблю людей, которые любят свое дело. В общем, мои предисловия закончились, вы уже все собрались, и поэтому давайте прям сразу начнем. Да? Давайте. А, я хочу начать с комментария, который ага, был у нас по -по под постом. Сейчас, на другой новости. Немножечко Юрьевна... потеет руки. <свят> немножечко потеет руки. Хорошо, я готова к комментариям. Да. Нелли Юрьевна классная. Мы у нее третий скрининг делали. Это самый веселый и позитивный врач УЗИ на свете. Ой, мне очень приятно. Очень-очень <свят> приятно. Начнем. Да, <свят> конечно, конечно. Когда ко мне пациенты приходят на УЗИ, я понимаю, насколько это трепетный момент. Всегда немножечко тревоги, немножечко ажиотажа. И э, учитывая вот эту ситуацию, я вижу свою задачу, как раз-таки сделать из этого не только вот этот такой вот очень-очень серьезный процесс, да, а именно еще немножечко вложить туда там какой-то теплоты, какой-то душевности. Эмпатии, как сейчас конечно да? Конечно, да. конечно, конечно. Чтобы, да, да, чтобы человек был более спокойным, чтобы человек понимал то, что это, возможно, да, праздник, что он снова увидит своего человечка, как он двигается, на кого он похож, услышит сердцебиение. И это, это волшебство, и поэтому я люблю быть к этому причастна. Класс, ну это чувствуется, это абсолютно чувствуется. Ну, давайте начнем тогда с того, вообще, какие мы делаем скрининги во время беременности. Александр говорит, что мне надо убрать волосы, они закрывают мое небольшое лицо. Сейчас уберу. Просто Александр нас параллельно ведет запись для YouTube, да, вы знаете, чтобы мы потом в хорошем качестве вам все показали. Так лучше, Александр? Да. Спасибо. Да, а, какие скрининги мы делаем во время беременности угу. вообще? Вот какие? Мы сейчас не говорим про сроки, про это чуть подальше. Именно какие? И какой из них самый важный? Ага, отличный вопрос, великолепный. Один из самых частых, угу. который я получаю. Итак, если мы говорим по закону, да, по, по приказу, по, приказу по, которому, да. Да, по которому мы все обязаны работать, то, соответственно, их для всех женщин... Два, это первый и второй скрининг. Если мы говорим про врачей ультразвуковой диагностики, то здесь мы э, идем немножечко дальше, и мы говорим о том, что для женщин важно пройти все три скрининга. Как было раньше. Да, как угу. было раньше. Вот, и соответственно, потому что если мы говорим о самом важном скрининге, то здесь... Сложно, наверное, передать, потому что каждый из скринингов, он решает какие-то свои задачи, mm -hmm. да, и свои там, проблемы, можно сказать. Если мы говорим про первый скрининг, то здесь очень важно, что мы видим человечка в полости матки. Смотрим то, что человечек такого-то размера и то, что он соответствует, не соответствует сроку беременности. Дальше мы решаем вопрос о том, что будут ли какие-то риски впоследствии в беременности или нет. Дальше первый скрининг, он этим и очень трепетен, тревожен как раз таки из-за того, что мы смотрим, есть ли какие-то признаки аномалий, да, хромосомных да, патологий. Да, да, да. да, конечно. Если мы говорим про второй скрининг, то на втором скрининге мы смотрим, что человечек развивается Соответственно, тому же сроку, который мы поставили на первом скрининге, да, и здесь нет никаких проблем. И второе, мы должны исключить те аномалии, которые мы ну, по какой-то причине не можем увидеть на первом скрининге. И также мы еще пытаемся прогнозировать, будут ли какие-то риски впоследствии. Угу. Если мы говорим про третий скрининг, то в третьем скрининге, да, здесь наша основная задача понять, что ага, ребенок уже там, в третьем триместре, ему там 30 недель, там, 32 недели, что он также соответствует сроку, да. Но ну, еще то, что, например, там женщине там, через там, 8-10 недель получается рожать, и мы как-то пытаемся спрогнозировать все ли будет в порядке, если нет, если есть какие-то факторы риска, то наша задача, да, как основного друга акушера-гинеколога сигнализировать, ага, здесь есть вот такие-то, вот такие-то факторы риска, и мы уже можно сказать, на третьем скрининге думаем о будущем, да о запросе не только на беременность, но уже о запросе народа. Угу. Хорошо, то есть мы услышали, что три скрининга по-прежнему являются важными, важными да, не нужно пренебрегать третьим, хотя есть приказ, который сейчас говорит о том, что только два. Да. Мы про это еще чуть да, по -по -по подальше поговорим. Сейчас такой вопрос. Почему вообще, когда нужно на каком сроке делать скрининг, угу. да? и почему важно, вот ну, есть там две недельки, например, как, ну первый, давайте, вот с какой-нибудь. Да, с 11 по 14. С 11 по 14. Почему именно эти три недели? Что будет, если я, например, сделаю 14 с половиной или 15? Угу, Опять угу. же, э, срок ставится, ну тоже, да, недели эти такие условные. Да. То есть почему это важно? Что будет, если чуть-чуть сдвинуть, и какие сроки для какого скрининга? Ага. Эти сроки выбраны, там, например, я если мы говорим про первый скрининг, да, там 11-14 недель. Мы все считаем, что дети у нас не калиброванные, они не обязаны да, да, соответствовать. Да, да, как да, раз таки, там, условно, женщина приходит ко мне, она говорит, что вот у меня по менструации 12,5, а ребенок у нее, например, на 12,3 недели, и она сразу да, начинает переживать по поводу того, да, что да. у нее может быть там отставание, замедление роста и всего остального. Так вот, дело в том, что когда мы смотрим размеры детишек до 11 недель, погрешность в измерениях слишком большая для того чтобы дать ответ, насколько человек соответствует либо не соответствует сроку. Конечно. Если мы говорим про срок вот 11-14 недель, то вот этот как раз таки размер копчика теменной да, от макушки до попки он нам отвечает на вопрос насколько человек соответствует тому сроку, который есть у матери да, по последней менструации и можем ли мы на него опираться. Если мы говорим про срок больше 14 недель, то здесь как раз таки снова наступает вот это по и, соответственно, поэтому мы вот пытаемся уложиться в эти сроки. Угу. Это во-первых. Во-вторых, все вот, вот, вот этот скрининг, он еще направлен, как я уже говорила ранее, не только на соответствие сроку, но еще на прогнозирование относительно хромосомных патологий, риска различных осложнений во время беременности. Да? И как раз-таки из-за того, что мы пытаемся, условно, за один прием сделать вот максимум, что мы можем, как раз-таки, вот, были выбраны вот эти сроки, что и по размеру, и по рискам, и по каким-то аномалиям. Дальше, да? разброс большой для того, чтобы, условно, у женщины был вот этот задел на то, что, ну, все мы люди, mm -hmm. иногда женщина не может, если бы, например, у нас был бы абсолютно ограничен, э, да, срок скрининга, условно, там, в 12 mm -hmm. недель mm -hmm. и 3 все. дня, да, да, да. Да, или, да. например, да, вот один день, то из-за того, что как раз-таки, да, иногда такое бывает, то, что женщина придет по менструации в 12,3, а человек окажется на 13,4, да, и, соответственно, mm -hmm. все... У нас уже пропуск скрининга и что нам делать дальше? Соответственно, да, мы уже начинаем думать. Там есть дополнительные различные диагностические методы. Об этом мы тоже, я уверена, поговорим. Вот, да. А здесь у нас есть целых три э, недели. И что еще очень, мне кажется, важно, то, что, например, ребеночек там, в 11 недель, когда он буквально чуть больше, чем 4,5 сантиметра, да, это все отлично, все очень классно, но рассмотреть структуры гораздо сложнее, чем если, например, женщина придет в 13 например, недель, когда ребенок, например, больше, чем, например, 7 сантиметров, ну, то есть да, почти да, в 2 да, да, раза, да, да. да, и структуры рассмотреть намного-намного э, легче, потому что наша задача же не только исключить какие-то риски, но еще рассмотреть, что там, да, сердечко, что оно правильно сформировано, да, например, что с головным мозгом все в порядке, посчитать пальчики на ручках, и, безусловно, когда ребенок больше, это сделать легче, вот, а да, например, различные ассоциации и там фонд медицины плода, да, говорит о том, что если мы говорим про хромосомные риски и э, риски осложнений, то их лучше всего учитывать как раз таки на более ранних сроках, то есть срок там 10-11 недель, соответственно, то есть кровь, она более показательна mm -hmm. в, в эти сроки, соответственно, поэтому мы, например, да, делаем такое, что там кровь у нас дается в один, в один срок беременности, а смотрим мы по УЗИ в другой срок 11. Вот это вообще такой вопрос, который я когда написала, он прямо вызвал большую дискуссию mm -hmm. с девочками, потому что кто-то ходит в одни центры, где делают одновременно да. и, и УЗИ, а кто-то ходит в другие центры и говорят «нет, вот нам объяснили, мы теперь тоже так ага. делаем». Но мы сейчас обязательно к этому вернемся, но я бы хотела еще вот про второй и третий, да. когда делаем, да, mm -hmm. чтобы мы так уже mm -hmm. эту тему mm -hmm. завершили, то есть первый 11-14, второй? Второй, мы тоже да, делаем все согласно приказу, и это получается 19-21 неделя угу. а, до этого до да, стоит отметить что у нас а, были клинические рекомендации они до сих пор действующие это нормальная беременность и насколько я помню что там были сроки 18 21, кажется, неделя, mm -hmm. то есть на неделю раньше. Но на самом деле, э, э, и я уверена, если что, мои коллеги меня поправят, да, что вот в срок 18 недель некоторые структуры, особенно структуры головного мозга, они еще, ну, я бы не сказала, что они, они сформированы согласно сроку, но еще не такие для того, чтобы мы исключили какие-то патологии, которые мы можем, например, исключить в срок вот 19-21 неделю. Соответственно, поэтому да, мы так немножечко... Хотя, кажется, да, всего лишь на одну неделю, неделя, да, да, да, да, да, да. Но, под, но подвинули, угу. потому что, да, это всегда, ну, это очень сложно объяснять пациентке, что, когда, например, она приходит к нам 18 недель, мы видим какие-то особенности строения, которые характерны для, например, вот этой недели, но нам, например, нужно пересмотреть пациентку чуть-чуть позднее, как только женщина это видно сразу же по глазам. да? Как только я говорю о том, что да, есть какие-то... Это не аномалии развития, это не порог, mm -hmm. это именно особенность. Мы поэтому и говорим о том, что это особенность, которая нивелируется с высокой долей вероятности буквально через несколько недель. Все. Это сразу э, дру, ж, у женщины сразу э, да, другой взгляд. И она сразу понимает, что она... Ну, я сразу понимаю, что женщина переживает. Конечно. Это, и она будет Думать все эти две недели да, да, по да, поводу да. того, увидит ли или не увидит да, что-то, особенность через две недели. Поэтому, конечно, если есть возможность, да, и благо, наш приказ, он это позволяет, да, мы немножечко сдвинули как раз. 19 эти... 21 Да, да. А, третий. третий скрининг. Вот а, здесь тоже, да, нужно обязательно об этом сказать, то, что он полностью не исключен по нашему приказу, да. что если, например, у женщины есть различные факторы риска, что да, да, да, да, да что а, может быть, имеет смысл, да, рассказать, почему он был исключен, да, из вот рутинной практики. Было большое исследование, прям большой, огромный мета-анализ, несколько лет назад, кажется, лет даже 10 назад, где взяли большую популяцию женщин низкого риска, у которых, условно, они там перво-повторные беременные, у которых ранее не было никаких проблем со здоровьем, либо не было никаких проблем с беременностями, и им решили всем сделать третий вот этот, как раз таки, скрининг. И оказалось то, что среди, беременных с низкими рисками, вероятность того, что мы что-то найдем в третьем триместре никак не повлияло на то, как они разрешались, были ли какие-то изменения с ребенком впоследствии, или там, ну извините, я обязана об этом да, тоже сказать, там, мертвое рождение, страшное слово, да, но э, mm -hmm. это жизнь, это жизнь, вот. Э, и, соответственно, и поэтому, так как, э, да, с точки зрения вот этих исследований, мы тоже должны считать не только, да, там, э, с, все со стороны женщины, но еще со стороны со страховой системы. Да, это исследование было сделано да, в, там, в тех государствах, где все оплачивается да, по системе страхования, вот. и они хотели узнать, насколько это оправдано оплачивать это все бесплатно. И решили, что нет, это не оправдано, что условно выявляемость да, э, и э, выявляемость различных аномалий она слишком, слишком, мала. Ну, то есть условно из 100 тысяч там совсем несколько человек, не стоит того, чтобы посмотреть все эти 100 тысяч. Но за этими 100 тысячами сидят вот эти условно три женщины, и это те три истории, для которых важно было сделать как раз таки вот этот да, третий скрининг, узнать, что не так с ее ребенком, быть к этому готовой. Даже если это никак не повлияло на ее роды, на родоразрешение, на то, что там, как ребенок себя проявил в родах, что не было никаких особенностей, я уверена, что маме намного спокойней, если она знает еще до рождения ребенка, что да, у меня ребенок, например, с какими-то особенностями, и она знает, что они никак не повлияют, и, соответственно, она к этому готова, у нее есть на это время. Когда просто женщина узнает, узнает об этом после родов, сразу, сразу у нее возникает вопрос, хм, может быть, я... Может сделаю быть... что-то не так, я не сделаю этот скрининг, и я поэтому виновата, да? Да, конечно. Да. И еще, конечно, то, что может быть доктор, к которому я сходила, да, там на втором скрининге этого как раз-таки не увидел, угу. и, возможно, он мог увидеть, еще, не мог увидеть что-то еще, да, тоже да. такой вопрос может заключаться. Поэтому, безусловно, я уверена, что любой врач ультразвуковой диагностики, да, который занимается там акушерством, он будет всем рекомендовать скрининг третьего триместра. Но у нас, кстати, был вопрос от девушки, э, стоит ли делать третий скрининг платно, если ага. уже сделала два в обычной женской консультации, но не уверена, что хорошо посмотрели. О, слушайте, здесь вот все очень-очень индивидуально. Я считаю, что если, например, да, внутри есть какие-то тревоги, да, если есть какая-то неуверенность, то лучше сделать, да, чем, чем сделать. Да, лучше сделать, чем не сделать. Если, например, по какой-то причине да, там, вам нравится ваша женская консультация, вы решили, вам там нравятся врачи, которые вас смотрят, вы можете сделать в женской консультации. Я уверена, можно договориться с акушером, который вас ведет, что можно сделать. Если да, вам не идут навстречу, то, конечно, имеет смысл сделать это и платно, в том числе для собственного спокойствия. Да, я совершенно согласна, потому что вот здесь тоже в вопросе, я да. не уверена, что хорошо посмотрели. И да, да. Если не уверены, ну вот, мне кажется, всегда лучше, лучше перепроверить, потому что действительно, чтобы потом себя не корить да, и не ли, винить. Да. Александр, скажи, пожалуйста, нормально все у меня здесь идет со звуком, потому что эта штучка лежала на полу или это ты так положил на пол? Я просто очень переживаю по поводу звука, потому что вот вчера мы делали эфир, у нас во время эфира у меня очень хороший звук, но так как мы записываем все для Ютуба, хочется, чтобы на Ютубе было все идеально, поэтому уж извините, я тут вот на, на секунду... Да, все, Александр сказал, что все хорошо, тогда продолжаем. А, девочки, напоминаю, если кто-то хочет задать вопрос в Инсту, там есть такой вот значок с вопросиком, пожалуйста, нажимайте на него, и тогда мы будем видеть... Да, плашечка там внизу такая. Мы будем видеть этот вопрос. Если вы хотите задать вопрос в Телеграм по ходу нашего, да, нашей беседы, то пишите в комментариях, я тоже специально их открыла, буду смотреть. А, тогда такой вопрос у меня по поводу у... Um... Крови, да, вот mm -hmm. то, что да, это, да. о чем мы говорим. То есть э, во время первого скрининга, то есть не то чтобы во время, но когда нам нужно сделать первый скрининг, мы еще делаем, мы сдаем кровь. Mm -hmm. Давайте разберем, зачем мы ее сдаем и когда все-таки это надо делать. Потому что, насколько я помню, кровь сдается одновременно с э, УЗИ, да. Но вот мы с вами за кадром говорили, yeah. и вы мне поведали, что а нет. В общем, поэтому мне прямо очень интересно, тем более, говорю, что споры у нас тоже на эту тему mm -hmm. в комментариях были. Mm -hmm. Mm -hmm. Зачем? Yeah. Итак, Итак, зачем мы, в принципе, сдаем mm -hmm. кровь? Кровь нам нужна для того, чтобы оценить два фактора, это э, бета-ХГЧ и ПАП-А. Это, получается, э, два фактора, которые нам э, в дополнение к ультразвуковому исследованию, к анамнезу, да, женщины э, позволяют сказать с определенной вероятностью, э, есть ли проблемы какие-то сейчас, условно, с ребенком, есть ли риск, хромосомных патологий mm -hmm. да, после первого скрининга, и еще они позволяют нам с определенной Долей вероятности сказать будет ли у женщины развиваться какая-то патология во время беременности это например прикламсия да а то есть это тоже график показывает конечно конечно да это прикламсия это риск замедления задержки родов ой извините задержки замедление развития да плода задержка развития плода да зрп зрп да да и там риск преждевременных родов здесь конечно не влияет, да, но вот мы тоже его рассчитываем непосредственно. Вот. А хромосомные патологии, это что? Да, это получается синдром э, 21, 13, 18, да, э, трисомии. И это синдром Дауна, Эдвардса, ой, синдром Пот э, Дауна, Патау и Эдвардса, соответственно. Угу. Вот. А, да, и... Так, это первое. Зачем да, мы сдаем кровь? Зачем кровь? Да, да. Теперь, почему мы сдаем, например, да, и пытаемся, так сказать, наладить таким образом скрининг, чтобы женщины сдавали кровь в одни сроки, а УЗИ делали в другие сроки. А Почему? Итак, итак, итак здесь заключается вопрос в том, что мы хотим сделать. В любом случае, конечно, все пытается, мы пытаемся сделать все оптимальным, но мы хотим больше про точность и качество самого исследования, скрининга, или мы пытаемся, например, сделать это для женщины удобнее. что в один день. Да, например. Но тут тоже такой вопрос, да? Если, например, женщина приходит к нам, мы делаем музей, после этого она сдает кровь, то когда мы делаем УЗИ, мы даем предварительное заключение, предварительные результаты, да, которые говорят о том, что на основании ее анамнеза, предыдущей беременности, да, как она себя в принципе сейчас чувствует, и на, по результатам ультразвука каковы риски? Но это не можно сказать, не комбинированный скрининг, так как сюда не включена кровь. То есть женщина сдает кровь, мы делаем кровь там до 48 часов, и через 48 часов мы отдаем заключительный результат. И женщина все равно эти 48 часов ждет окончательный результат, который может э, мы можем отправить ей на почту, там, да, через мессенджеры, да, и она получает Да, риски все абсолютно низкие. Но в любом случае женщина остается в небольшом неведении на 48 часов. И более того, еще когда ей это все прислали, ей же хочется обсудить это Конечно. с врачом, а получается уже надо идти на следующий прием, как да, бы, что да. тоже не очень да. удобно. Да. поэтому относительно удобства для женщины даже, угу. тоже такой вопрос. Дальше, если мы говорим про точность скрининга. Дело в том, что даже если женщина сдает, да я хочу сразу об этом сказать, о том, что даже если вы сделали УЗИ и сдали кровь в этот же день, да все равно качество скрининга, оно очень-очень высокая, очень-очень высокая, но, но согласно фонду медицина плода, который вот внедряет как раз таки вот этот комбинированный скрининг, да, говорит о его качестве, точности, они говорят о том, что чувствительность крови, э, да, э, непосредственно выше в срок, вот, например, 10-11 недель. То есть чуть пораньше, чем УЗИ первого. Да, да, да. А, -а, -а. а рассмотреть человечка, как я говорила до этого, намного, можно сказать, Легче, да. С 11 до... непосредственно там, в 13, да, в, в 12-13 до... недель. И, соответственно, как раз-таки таким образом мы решаем этот вопрос. Мы не обязываем женщину, да, обязательно, да, если вы не сдадите кровь пораньше, то не приходите к нам, мы вас не возьмем. Нет, такого абсолютно не будет. Но если есть у нее такая возможность, конечно, если мы можем хотя бы там на одну десятую процента, там, да, uh -huh. даже на 1 процент, а, да, увеличить точность результатов нашего скрининга, почему бы это не сделать, я уверена, любая женщина, зная об этом, она обязательно пойдет нам навстречу. встречу. Ну, вот я сейчас слушаю, я понимаю, что, конечно, потому что кровь, она как раз самая волнительная, потому что больше всего ты переживаешь за то, что будут какие-то аномалии, да, тем более, опять же, сейчас сдвигается вверх возраст да, первородящих конечно, конечно. женщин, а мы все знаем, что чем выше возраст, тем больше уже каких-то возможных этих, да, хромосомных историй, и поэтому вот для меня, как для женщины, было бы очень важно, чтобы хорошо, да, надо прийти раньше, окей, я приду раньше, это будет точнее, окей, это будет точнее, ну, потому что это для своего спокойствия. Конечно, конечно, М -м, и мы круто. делаем тоже круто. Да, из этих соображений, и, соответственно, когда женщина к нам приходит уже на скрининг, у нее есть результаты крови, мы делаем все те же самые манипуляции, разговариваем с ней о ее беременности, после этого делаем ультразвуковое исследование, и к этому моменту, мерим обязательно давление, не без этого. Вот, да, меряем обязательно давление после УЗИ, потому что сколько бы ни пробовали, скачет. сделайте до, да, это просто. Несмотря на то, что мы специально находимся в черной форме, чтобы не было, да, синдрома белого халата Все правильно, mm -hmm. все правильно, да. Несмотря на это, все равно, конечно, давление скачет. И пульс скачет, да. После, после УЗИ, когда женщина все увидела своего человечка, увидела сердцебиение, как он шевелится, посчитали все пальчики. Папа тоже в восторге. Собака тоже может быть в восторге, обязательно. Вот, мы все это включили да, в нашу программу. Все рассчитали, и, соответственно, уже у нас есть кровь, и женщина получает окончательные результаты. И здесь мы уже можем что-то о них говорить с определенной вероятностью. И женщина может задать абсолютно любые вопросы. И это делается все, вот получается, за один вот этот прием. Ну, вот это круто. То есть, получается, смотрите, если вы приходите, просто, да, по обсуждению, если вы приходите раньше сдавать кровь на 10 11 на 10-й, да, скорее. 10, ну, 10-1. 10-й одиннадцатая неделька. Да. Вы сдали кровь вы подождали результатов, дальше вы записались через неделю практически, ну, через полторы, да, на УЗИ, и когда вы приходите на УЗИ, то эти все результаты у вас не просто страшные или не страшные, или непонятные да, цифры да. на бумажке, это то, что вам врач, уже сделав УЗИ, сопоставив эти вот два фактора, уже вам все объяснит. На мой взгляд, это, это прямо очень работает в пользу того, чтобы так делать. Так, вопрос у нас. На третьем скрининге поставили ВПР, косолапия двух ножек, возможно ли это было не заметить на двух предыдущих скринингах. А, кстати, хороший вопрос. Спасибо вам большое, Альбина, потому что э, были так похо пох похожие вопросы, да, вот вообще, почему замечается что-то, например, на третьем, а не замечается на двух предыдущих. Можем сейчас, можем чуть попозже к нему прийти, как удобно. Э, давайте сразу ответим, угу. да, здесь э, вопрос, ответы будут заключаться как раз таки в том, что, безусловно, на третьем скрининге легче заметить, да, патологию со стороны, да, опорно-двигательного аппарата относительно ног и относительно рук потому что они больше да mm. если мы говорим про э, да первый э, скрининг то мне кажется то что это необходимо ну, э, большая удача огромное количество насмотренности опыт для того чтобы как раз таки э, зафиксировать ну, возможно необходимо вот именно фиксация вот на этом э, пороки для того, чтобы его заметить, либо порог должен быть очень сильно выражен, да, вот именно то, косолапия, ну, это практически невозможно. Если мы говорим про второй скрининг, здесь те же сам, та же самая вероятность, и, ну, как правило, как правило, да, э, если мы говорим про вот эти изменения, связанные с косолапостью, да, то здесь, конечно, на третьем скрининге намного выше вероятность mm -hmm. того, что это как раз таки увидят по сравнению, да, со вторым скринингом, да, ну, э, это не... Э, э благо это не смертельно, это все исправляемо, да, и я уверена что все будет хорошо, будет все в порядке. Тогда еще про кровь, один вопрос тоже, девчонки обсуждали, что, например, в Вотовском институте врачи не рекомендуют сдавать натощак кровь, и говорят ну, первый вопрос, там вы хоть покушали, у вас как и как это правильно, скажем так. Итак, как мне, как я знаю, разницы никакой нет. Вы можете сдавать натощак, вы можете сдавать не, вы можете сдавать не натощак. Да, э, да. И потому что я с, таким, я с таким не сталкивалась. Возможно, возможно, здесь мы пытаемся э, да, еще немножечко так сказать, заботиться о наших пациентах, ну, потому что явно сдавать кровь не натощак, намного проще, да, то есть... Вот там, я упасть... только да, и хотела да, сказать, да. Там, что вы попадете в обморок от того, что не ели длительное время, особенно если, например, да, там, mm -hmm. если вы решите делать там скрининг и сдавать кровь в тот же день, и это, например, там, не знаю, 6 часов вечера для того, чтобы успеть с мужем после работы, не есть все это время, но это, конечно, колоссальное количество часов. Да, да, то есть я думаю, что тоже здесь спрашивают именно для того, чтобы не кто не упал в обморок, и все было хорошо. Кстати, здесь я в сторис уже сегодня выкладывала, у них есть такие штуки классные, антистрасти типа лизунов. Помните такие игрушки лизун, да, маленькие? Тут такие большие, и ты их мнешь-внешь, и тебе не страшно. Короче, крутая тема. А, следующий вопрос, опять же, вот как раз в продолжении того, что нам сейчас задала Альбина. А, за всю беременность мне сделали порядка 10 УЗИ, и вы все кровотоки были в норме. Mm -hmm. Однако при поступлении в роддом на из АГСД увидели нарушение плацентарных кровотоков. Как такое может быть? Вот опять же, да, про то, что Почему на УЗИ не увидели, и нормально ли это? Mm -hmm. Если мы говорим про кровотоки, да, то мы их измеряем с помощью доплерометрии, а именно да, мы э, учитываем вот эти скоростные характеристики. И дело в том, что доплер – это э, те, те показатели, которые говорят о состоянии человека прямо здесь и сейчас. Ну, то есть условно, когда мы смотрели человека 10 раз до этого, с человеком все было абсолютно хорошо. Как только, например, да, у человека есть какие-то изменения, ему не очень хорошо. Это может быть транзиторно, это может быть на постоянной основе, это может быть признаком того, что прямо сейчас что-то не так с мамой, и поэтому ребенок, угу. ребенку это тоже передается. Либо наоборот, ну, например, там, да, при, при да, у женщин Поднимается давление, ребенок на это реагирует тоже изменением своих кровотоков. После этого на фоне терапии у женщины да, снижается давление, все нормализуется, да, и с ребенком тоже становится все в порядке. Здесь то же самое. То есть, как-то, например, я, к сожалению, не могу сказать: возможно, возможно, да, в том числе и повлияли как-то вот эти факторы риска со стороны гестационного диабета, да, угу. случилось, я надеюсь, что не случилось, но у какой-то другой женщины могла случиться декомпенсация или, например, да, контроль сахара был плохой, либо что-то еще, да. Ни в коем случае не обвиняю, да. да рассказываем да, о возможных, да да, да, да, возможных вариантах, да. Но плюс как раз-таки заключается в том, что если мы это регистрируем, да, какие-то изменения кровотоков, то это Условно, мы как маяк, да, который показывает, или как сигнализация пожарная, ага, здесь что-то не в порядке, и задача как раз-таки акушера реагировать на эту сигнализацию, либо отключить ее, сказать, угу, подождем еще раз, и там угу. через некоторое время для того, чтобы еще раз зафиксировать. А в этом вопросе, что меня еще вот прям зацепило, это то, что за всю беременность сделали порядка 10 УЗИ. Угу. А я вот в последнее время, конечно, уже очень мало вижу тем о том, что УЗИ вредно, никто они не должен его делать и так далее. Как-то уже, мне кажется, уровень образованности населения нашего растет, да? Все понимают, что аппараты, особенно современные, они не несут угрозы, да, для мамы или для человечка какая да, да. Вот. Но а, все-таки есть ли какой-то показатель, какая-то цифра, сколько УЗИ во время беременности можно делать? Ну вот, uh -huh. кто-то uh -huh. же, опять же, пациент псих? какой категории я себя отношу, да, может захотеть каждый день приходить, смотреть, все ли в порядке. Ага. Где вот эта грань? грань нормы? Слушайте, да, УЗИ это тоже такое же исследование, манипуляции, процедура, как и любая другая. И, соответственно, здесь весь вопрос, есть ли показания к этому или нет показаний. Если женщина абсолютно здорова, то, соответственно, у нее есть показания для выполнения, там, ну, четырех, я бы сказала, УЗИ. Это первое на маленьком сроке для того, чтобы мы что беременно. это да это беременно что в пол, все в полости матки великолепно что мы еще совпали с тем когда есть сердцебиение так это вообще волшебно да и женщина там уходит условно там на 6 недель ни о чем не думает да если конечно это не токсикоз дальше да впоследствии мы делаем первый скрининг второй скрининг как мы уже до этого говорили, там, третий скрининг, и, соответственно, все. Но, если у женщины есть какие-то факторы риска, гестационный непосредственный диабет, я не знаю, различные риски, которые мы э, увидели на первом скрининге, либо у Акушера есть какие-то риски по поводу предыдущих беременностей, я не знаю, э, антифосфолипидный синдром, те же самые какие-то такие заболевания со стороны мамы, которые требуют дополнительного наблюдения, или, я не знаю, там, укорочение шейки, то это нету знаете, до такого-то количества, ну, то есть не бывает такого. А бывают такие состояния, к сожалению, критические, когда мы можем делать несколько скринингов за день, там, в условиях стационара, да, каждый день скрининг, ой, не скрининг, извините, а... УЗИ, УЗИ У -у -у -у. дополнительный УЗИ для того, чтобы понимать, что с человеком, даже если с ним сейчас не все в порядке, но он компенсирован, что с ним, что с ним все нормально, потому что мы здесь, да, за то, чтобы если человек родился, то он рождается вот максимально готовым. И, соответственно, даже если мы видим, что с человечком что-то не так, наша задача еще понять, <таспорганизмы> с человечком что-то не так, и для этого что-то требуется дополнительные манипуляции, или, например, да, с человечком что-то не так, но это требует динамического наблюдения. Поэтому, вот, если, например, человеку требуется дополнительное наблюдение, то это может быть 10 скринингов, ой, извините, скрининги, <ссообразные> у Узи, меня УЗИ, да, да, да. Узи. Да. Да. Узи. Да. Да. повернута немножечко. Деформация. Да, деформация. Да, 10 ультразвуковых исследований, 20 ультразвуковых исследований. Но, как вы правильно сказали, если мы говорим про УЗИ в акушерстве, то мы используем такие аппараты высокого класса, экспертного класса, мы используем такие специальные режимы для того, чтобы все максимально минимизировать. То есть за то время, когда УЗИ ворвалось в акушерство, да Не было никаких результатов, uh -huh. отрицательных побочных эффектов, которые как-то могли повлиять на человека. Но более того, мы даже пытаемся исключить и предполагаемые риски. Условно, есть, например, да, исследования, которые говорят о том, что потенциально, потенциально мы можем при там, использовании определенных режимов, там, доплерометрии, как-то... Это даже не негативное влияние, а там незначительно повыше, повысить температуру, например, да, у человека, или как-то человек может почувствовать, да, вот это влияние ультразвука. И даже вот, чтобы исключить даже вот эти потенциальные риски, у нас есть специальные индексы на аппарате, и все врачи ультразвуковой диагностики, они об этом знают, они всегда у нас условно вот тоже включена сигнализация, мы смотрим вот эти значения, и если они каким-то причинам, да, доходит до вот этой верхней границы, мы сразу понимаем о том, что ага, нужно либо сделать перерыв, либо нужно там в ближайшие там 5-10, иногда 30 минут закончить исследование для того, чтобы исключить даже предполагаемые какие-то риски. Mm -hmm. Из забавного могу, наверное, сказать тоже об этом, то что. Когда моя мама была мной беременна, она работала санитаркой в реанимации. Это был город Чебоксары, 92 год. И так как она была, э, ну Мы сейчас сразу все просчитали, сколько она лет. Да, да, да, да, да, да. да, да. Мама была мною беременна, она, получается, так как работала в реанимации, ей сказали о том, что Света, знаешь, ты беременна, вот мы можем сделать тебе УЗИ в 92-м году в Чебоксарах, ого, в Чебоксарах, да. Ого. Но, но ей сказали о том, но это так вредно. Это это большие риски, поэтому ты, конечно, можешь, мы можем посмотреть, кто у тебя там мальчик или девочка, или, например, посмотреть, как там все находится, но это очень большие риски, поэтому мы тебе, извините, ни в коем случае не рекомендуем. И мама подумала и решила, ну, я же не враг да, своему себе, ребенку, ребенку, да, ребенку, поэтому ни в коем случае она не делала как раз таки ультразвуки. Ну, и я, видимо, поэтому решила пойти в УЗИ для того, чтобы доказать своей маме. Потому что это безусловно. Это не вредно. Да, это не вредно. Так как мы сейчас просчитали все возраст, да, да, а, да. сразу такая быстренькая да. просто ремарочка на эту тему, вы, конечно, очень молодо выглядите, да, но мы понимаем, что вам не 15 и не 20 лет, что уже есть определенный опыт. Это я к тому, что и вот, кстати, в последнее время я заметила, изменилась тенденция. Если раньше девчонки, которые ко мне обращались, чтобы помочь выбрать доктора, раньше говорили: я хочу опытного специалиста, там вот где-то как 50 плюс, и так далее, то сейчас прям повально идут. Я хочу молодого специалиста до. Сначала говорили до 45, сейчас уже до 40, уже так вот снижается прям планочка. И эм, я думаю, что это к тому, что, что появилось доверие к молодым специалистам. Mm -hmm. Опять же, молодым это не значит, что люди, которые только что выпустились из института. Сколько у вас опыт работает? Так, значит, я закончила университет. Если мы говорим про врачебный опыт, да, да, да, да, значит, да. университет я закончила в 2017, потом два года ординатуры. Вот в 2019 году я закончила, получается... То есть три года вы уже плотно работаете? Да, да, да, три года я плотно работаю и получается ну да, да, да, да. примерно так и получается а, здесь, наверное, имеет смысл сделать ремарку по поводу того, что я долгое время видела себя в качестве врача, там, гинеколога, работала очень много, там, гинеколог плюс УЗИ, пыталась усидеть на двух стульях, как только взяла в руки датчик, поняла то, что вот это точно мое, это завлекло меня так сильно, что я не знаю, я перед глазами видела только вот эти серые картинки больше, да, больше ничего и на Своих гинекологических приемах, я ждала как раз-таки только того момента для того, чтобы взять этот, этот ультразвуковой датчик в руки. Да, да. И в этот момент, конечно, да, я поняла то, что э, я хочу быть в ультразвуке, полностью развиваться в нем. Да. И ну, э, в качестве вот именно врача, да, который занимается УЗИ с беременными, да. Ну, если мы считаем как раз-таки тот опыт, когда я работала акушером-гинекологом, да, то это, ну, да, получается там чуть больше двух лет. Mm -hmm. um... Я вчера, вот, когда мы общались с Марком Акачем, он очень хорошо сказал: он говорит: есть врачи, которые очень много знают, пишут книги, статьи, да. читают лекции и так далее. А есть врачи, которые тоже очень много знают, но они как бы клиническим uh -huh. опытом это все нарабатывают. Вот, мне кажется, что вот это сейчас про опыт, потому что вы постоянно с этим работаете. И здесь, как бы три года, но это тоже очень много на самом деле. Ну, смотрите, да, здесь такой вопрос: то, что относительно экспертности, да, опытности и так далее. Безусловно, да, мы работаем на немножечко, в зависимости от того, э на какой позиции человек работает, да, с каким запросом к нему приходит, соответственно, он, он может считать себя неопытным специалистом, а опытным специалистом и врачом-экспертом. да, там, экспертом. Есть исследования, которые говорят о том, чтобы называться экспертом в ультразвуковой диагностике, нужно делать там, как минимум 3000 скринингов в год, что достаточно большая на самом деле цифра. Вот, да, и, соответственно, безусловно, в УЗИ очень-очень важно... Насмотренность, да, опыт работы. Да. И да, если мы говорим какие про какие-то очень сложные случаи, да, здесь очень важно, чтобы вас смотрел э, специалист, такого очень э, да, такой, э, эксперт с опытом, если что-то не так. Да. И именно поэтому, да, когда ко мне пациентка приходит, э, в этом, наверное, заключается как раз-таки мой плюс. Когда ко мне приходит женщина, и, соответственно, я знаю. Э, уровень своей компетенции, и я знаю, условно, их границы. И если я вижу то, что, например, да у женщины есть какие-то риски, есть аномалии развития у человека, есть какие-то риски хромосомных патологий, безусловно, я так как это выходит за э, сферу моей компетенции, моя задача как врача, я не вижу в этом э, ничего страшного для того, чтобы а, попросить, э, да, например, другого врача учитывая, что я знаю, кто, как работает, соответственно, посмотреть, да, вот эту женщину. Б, mm -hmm. да, если, да, если у нас есть такая возможность, приказ нам об этом говорит о том, что после скрининга, когда мы... Задача скрининга понять... Норма, если не норма, отправить женщину в более узкоспециализированное место, это, там, например, в условиях Санкт-Петербурга медиго-генетический центр, где, соответственно, будут заниматься да, ее патологией, подтверждать ее, либо, mm -hmm. например, не подтверждать. И это тоже как раз-таки да, вот моя задача понять о том, что требуется ли женщине да, дополнительные исследования в условиях более да, экспертного места, места да, с узкоспециализированной патологией. Да, Слушайте, ну вот для меня это сейчас, у нас тоже был вопрос, да, как все-таки выбрать врач. Да. для меня это сейчас очень хорошо прозвучало, потому что, во-первых, врач, который честно говорит, что вот слушай, вот с этим это я беру, а вот с этим это нужно к моим коллегам, которые занимаются более узким направлением. Это прям круто звучит, серьезно. Конечно, прям... конечно, конечно. Я да. хочу как раз таки об этом сказать, о том, что э, я очень надеюсь в, в какой-то момент как раз таки дойти до вот этого уровня экспертности. Здесь, безусловно, в УЗИ очень важна, да, насмотренность, это, возможно, mm -hmm там 10 лет опыта для того, чтобы работать с очень сложными пороками развития и так далее. Вот. Но э, тут как раз-таки, э, да, возможно, плюс заключается в том, что... Э, мне, как врачу, не зазорно как раз-таки спрашивать второе мнение, mm -hmm. да, говорить пациентке о том, что отлично, я буду вместе с вами, да, как, условно, в данном случае, возможно, интерпретер, да, э, того, что куда вам лучше пойти, возможно, я пойду вместе с вами для того, чтобы э, сказать врачу, ага, вот вы знаете, я, например... Он, мы такое тоже практикуем по ну, поводу ты. второго мнения если например да вот например, меня смущает какая-то ситуация я бузи это прекрасно то, что, да, тоже небольшая ремарка о том, что мы в первую очередь боремся за то, чтобы с женщиной и с ее ребенком внутри все было хорошо и здесь не зазорно как раз таки ну, да, спрашивать второе мнение я могу пойти вместе да, с женщиной либо мы можем пригласить да, что очень-очень важно, да, эксперта для того, чтобы посмотреть вместе с ним вот как раз таки вот эту определенную область для того, чтобы понять, М -м, что с женщиной все в порядке, ну, и, конечно же медико-генетический центр, да, Круто. Круто. А, у меня такой вопрос. Это вопрос uh -huh. девушки. Я бы хотела найти систему расчета рисков и буду, или буду признательна за комментарии по моей ситуации от доктора. Так. А, сейчас 24 недели. При первом скрининге поставили риск преждевременных родов, но показатели биохимические в норме. А, а вот по МОМ типа риск. Uh -huh. Насколько я поняла, эти показатели рассчитываются исходя из возраста и веса. Весь, вес указан неправильно, потому что при постановке на учет меня никто не взвешивал. Uh -huh. Врач участковая была в отпуске, принимал другой, и э, свой телефон э, часто... А, принимал другой, и свой район, и не свой. Ну, не суть. Спросила, сколько я весила до родов. Э, я сказала, что взвешивалась более полугода назад, и после этого... Э, Пришлось сильно поменять. Ну, в общем, короче, изменялся вес у девушки. Uh -huh, uh -huh. А, так, подтверждение, что вес некорректный служит... Э, я пришла и взвесилась дома, ошибка была в 4,5 килограмма. Девочки, вот очень прошу, пожалуйста, когда пишите ей вопросы или отзывы, проверяйте. Я знаю, что это 9 он может э, немножко исправлять, но вот, честно, сейчас читаю, прям немножко ломаю глаза. Да. А, когда спросила врача, с чем связан риск по первому скринингу, она сказала, что не знает и посоветовала при... Попринимать это при том, что я после ИКО и только с него слезла. Без контроля, без уровня гормонов, просто вот так. На прошлой неделе она опять пошла в отпуск, и я попала к другому врачу. Та долго возмущалась, Мы должны были назначить аспирин, при том, что риска при у меня нет. Направить на консультацию в перинатальный центр. Я, конечно, записалась, жду приема. Просто хочется правильно рассчитать все риски и понять самой, чтобы еще две недели не нервничать. Паузи на всех скринингах все окей. Да. Ага, так хорошо, давайте э, с самого начала основные тезисы женщина э, сходила на э, ультразвуковой скрининг, и у нее был высокий риск преждевременных родов, да. Да. Mm -hmm. при этом вес был рассчитан неправильно, mm -hmm. и из-за того там плюс или минус четыре с половиной Говорит ли плюс или минус? Только ошибка, да? Только ошибка. Uh -huh. Так, и ей назначили уторжестан. А у нее экстракорпоральное оплодотворение. После этого она сходила к другому врачу, и ей сказали, почему вам не назначили аспирин. Аспирин, потому что, да, риска. При риска. Реклам... Да, риска нет. при нет. И она uh -huh. хот... uh -huh. Все, я немножечко поняла. Хорошо, хорошо. Какие знающие у вас да, э, да, пациенты, паци паци Хорошо, хорошо. Так, если мы говорим про риск преждевременных родов, который мы рассчитываем по программе Астрая, и большинство да, женских консультаций, все женские консультациями пользуются, мы тоже ими пользуемся, то э для рисков преждевременных родов да, в первую очередь играет анамнез, была ли предыдущая беременность, которая закончилась также преждевременными родами, да. второе это непосредственно возраст пациентки, что интересно раса, что у женщин, извините, да, белых, у них риски чуть-чуть пониже, чем, например, у женщин да, азиаток и африканцев, кажется, да. Чтобы не собрать, да, кажется, вроде да. А дальше, если рост, рост очень влияет, на самом деле, у женщины в метр восемьдесят пять будет риск Чуть-чуть поменьше, чем у женщины, например, в метр сорок м. Возможно, да, у mm -hmm. да, чем женщина длиннее, тем кости длиннее. И, возможно, а, здесь ну, кстати, все, да. Тоже, да, да. Тоже все длиннее. Так, это да, так это я сказала. Она мне сказала. Шейка очень сильно влияет, это один из да, основных показателей. Но я думаю, что да, если бы были бы проблемы с шейкой, то женщина бы, да. бы обязательно написала. Mm -hmm. Так, так, mm -hmm. это мы написали. Вес, вес, насколько я помню, точно не должен влиять на риск преждевременных родов. Вес может как раз-таки повлиять на риск при эклампсии, о которых пациентка говорила, но она сказала, что у нее риски низкие. Если мы говорим про 4,5 килограмма, то риск при эклампсии может поменяться, в случае, если, например, Условно, женщина находится на верхней границе, например, нормального веса, то есть, да, у нее там индекс массы тела 24,5, мы добавили 4,5 килограмма, там случился, например, избыток массы тела. Я думаю, что про это и точно, да, и влияет как раз-таки экстракорпоральное оплодотворение я думаю, я думаю, что в ее случае, если, например, у вас не было предыдущих да, беременностей с преждевременными родами, если шейка, все нормально, то, скорее всего, в вашем случае риск может быть был как раз-таки оправдан по... Uh, да, по наличию экстракорпорального оплодотворения, возможно, по росту, да, ну, здесь, конечно, все это очень дискутабельно. Еще раз, да, говорю о том, что мы используем программу Астрая, uh, для того, чтобы ей воспользоваться, вы, ну, обычно, uh, да, нужно быть специалистом УЗИ, но да. есть сайт, я же могу сказать, да, Давай, о том, что, uh, да, это... Фонд, получается, медицина плода, Fetal Medicine Foundation, и у них есть прямо калькуляторы, в, прямо на сайте, да, на английском языке, и там есть вот как раз такие риски, в том числе и при эклампсии, преждевременных родов. Например, я знаю, что, извините, мои подруги, врачи, которые не, например, акушеры-гинекологи, не врачи ультразвуковой диагностики, они, например, сами себе перепроверяют как раз-таки вот эти риски, потому что они знают о том, что это как раз-таки есть. И потом мне, например, говорят или угу, значит, мне поставили вот такую по да, мастрае женской консультации, а здесь у меня вот, така, вот такая-то по сайту «Проверь, пожалуйста». Вот И я, соответственно, сижу и проверяю. Ну как правило, да, то, что в женской консультации, то, что там все если все корректно написано, то, конечно же, это правильнее, потому что мы учитываем абсолютно да, вот все риски. Uh -huh. Поэтому, Учит... девочки, не надо просто так на сайт ходить, чтобы не пугаться, потому что у вас же нет подружки Нелли, которая... Да, да, да, да, я как раз таки об этом говорю. Конечно, конечно. Если, да, у человека есть такой запрос, что она сама хочет проверить, кто мы такие, для того, чтобы сказать ей, что нет точно, да, не надо, но, возможно, возможно, учитывая, что, насколько мне не изменяет память, что для преждевременных родов вес никак не не влияет для того, чтобы она да, своими глазами условно увидела, что там Может будет посмотреть. риск преждевременных угу. родов да, по там, анамнезу, и что там не будет как раз-таки веса, возможно, ей будет намного <свечес> спокойнее. Угу. А, следующий вопрос э, из Института. Здравствуйте, по УЗИ и по месячным разный срок. Одна неделя отстает по УЗИ. Какой угу. срок должен поставить акушер-гинеколог, месячный регулярный? Отлично. А, да, вот как раз-таки, если мы говорим про УЗИ, то здесь, наверное, говорится про первый скрининг, потому что если мы говорим про... УЗИ, которое было сделано до первого скрининга, я сказала, что погрешность между УЗИ и э, реальным да, сроком по менструации, да. Э, да, она очень может сильно разниться, и у детишек может быть такой, знаете, скачкообразный э, темп роста, и получается там, в один день будет на там, 6 недель и 3 mm -hmm. дня, на второй недель 6 недель и 3 дня, а через 3 дня 7 недель да, стало. Да, да, вот да, да, таким да. вот образом, да? поэтому если мы говорим о том, что вы сделали первый скрининг, и мы не говорим про «отстаем» в этом случае, потому что тут точно не отстаем, мы да, ставим срок по первому скринингу, мы, так сказать, ориентируемся на человека. Человек, можно сказать, своим копчиком теменным размером решает «ага» я значит на 12 недель и 3 дня несмотря на то что у мамы по менструации 13 недель и 3 дня и все с этим уже ничего, ничего не, не, по... сделать, ничего и не придется до да, придется да. только только смириться и здесь вот еще да то что хотела как раз таки сказать это очень важно почему потому что как только мы ставим да срок по по УЗИ, да, вот по этому копчико-теменному размеру, результаты крови, они будут тоже ориентироваться как раз-таки по вот этому mm -hmm. значению. И это очень-очень важно, потому что если, например, мы будем ориентироваться по сроку менструации, а он не совпадает, то кровь как раз-таки может сигнализировать о том, что как будто что-то не так. Mm -hmm. Mm -hmm. Да? А если мы, например, все сделали правильно, о том, что мы померили правильно размер, и он, например, меняет срок, то кровь как раз-таки может подтвердить, ага, что все в порядке, все соответствует. Да, и да, мы да, как раз таки да. выдыхаем, да, что все да, в порядке. это важно. А, мы столько сейчас говорили про человечка, что очень хочется на самом деле посмотреть. Давайте немножко включим mm -hmm. аппарат, и я прямо вот задам вопросы, потому что вы покажете. И почему вопрос вообще про аппарат у меня возник изначально? Потому что ну, мы не первый раз уже снимаем да, про УЗИ, я знаю, что бывают аппараты экспертного класса и так далее, и так далее. Но, насколько я знаю, что у вас какой-то вообще мега супер-пупер крутой, и я недавно общалась с врачами, я говорила, вы знаете, в долгую клинику мне сказали, что там какой-то мега супер крутой, они говорят, покажи. Поэтому мы сейчас покажем, что, что за аппараты, и он реально вот прям чем-то очень отличается от всех остальных, которые есть. Ну, смотрите, да, э, как раз-таки, да, можно говорить о том, что условно, да, э, это очень грубое сравнение. Я прошу своих коллег простить меня за то, что я сейчас скажу, но э, аппараты УЗИ, они чем-то, наверное, похожи на айфоны. Условно, да, мы можем сделать э, снимок на пятый iPhone, мы можем сделать снимок на четырнадцатый iPhone и да, мы в любом случае увидим да, фотографии, увидим очертания человека, все можем рассмотреть, но безусловно смотреть разница будет конечно да, да разница У -у -у. будет колоссальная да, и возможность рассмотреть удобство и для врача и для пациента совершенно разное качество снимка тоже совершенно разное и как раз таки да этим и обусловлено да вот это изменение до аппаратов. И здесь, например, тоже мы там пользуемся аппаратами Voluson версии 2021 года. Это вот самая, получается, новая модель. И считается, что это вот, как можно сказать, iPhone 14 Pro Max, да, вот самая, самая новейшая модель для того, чтобы, да, и качество картинки было лучше, и для того, чтобы, смотрите, да, если мы говорим про обычный ультразвук, да, для врача, очень важно для того, чтобы аппарат и все режимы улучшали качество картинки для того, чтобы он либо Э, да, подтверждал свои какие-то опасения Которые он да, видит ага, да. Либо наоборот, например, да, понимали Ага, я что-то э, что-то вроде вижу, вроде не вижу Потом, ага, изменила какой-то режим Мне аппарат позволяет это сделать Улучшила картинку, потому что аппарат позволяет мне это сделать Все женщины разные э, Бывают э, очень худые девушки с, э, с великолепным качеством картинки Бывают женщины вроде той же, тех же, э, той же того же телосложения, но при этом качество картинки совершенно другое. И здесь плюс как раз-таки заключается в том, что у аппарата огромный спектр того, как бы мне подстроиться к определенному человеку Ухи. таким вот образом. да. У нас, например, есть разные датчики. Да. Например, там есть этот 3D-датчик, да, у которого великолепное качество картинки. Да. Но при этом, если, например, я понимаю, что качество картинки в 2D, оно недостаточно хорошее, у меня есть другой датчик для того, чтобы улучшить качество вот этой картинки. Чтобы я могла сделать вот более качественные снимки, которые будут как раз-таки мне не только, да, это не только для да, mm -hmm. не только для того, чтобы женщина все увидела, но и для того, чтобы и я да, увидела то, что все в порядке, все хорошо, ну, либо наоборот. И а, так как... А, так, даже, да, да, да, да, да, да, да, я хотела сказать о том, что так как снимками там, первого, второго, третьего скрининга 3D, мне кажется, особо никого не увидешь. Да, поэтому, уже, да. да, я попросила разрешения у своей а, пациентки по поводу того, что можно ли мне показать ее человечка, когда ребенка буквально там... А, можно сказать, 3,5 сантиметра, да? И что мы можем как раз-таки увидеть на вот этих как раз-таки картиночках и с ним. Это сколько недель? Так, это где-то 8-9 недель, да? Да, да, да. Сейчас будем смотреть. Давайте так, посмотрим. посмотрим, Сейчас Давайте. Я, наверное, э -э я даже не знаю, как чтобы мы в Телеграм это увидели. Я поверну. Э -э телефон э -э в инсте будет видно хорошо. Кстати, вот пока вы там настраиваете, тут пришел комментарий э -э Унели Юрьевны. А, УЗИ УНИ Юрьевна восхитила молодой капитан специалест с потрясающей энергетикой. Было спасибо много большое. полезной информации и разъяснений. Спасибо, да, спасибо большое, это правда. Энергетика потрясающая. Тоже проверяла на это, переправляла на этом сайте. А, если верно помню, там еще пункт, была ли прекламсия у матери. Да, если мы говорим про прекламсию, mm -hmm. это, безусловно, очень-очень важно. Но ну, э, здесь вопрос у женщины, да, у девушки было по поводу преждевременных родов. да, и, mm -hmm. соответственно, здесь как раз-таки никак mm -hmm. не учитывается. Спрашивают, в какой день лучше делать центрический клиник, но мы уже мы уже рассказали в какие сроки лучше делать третий скрининг да. так я поворачиваю так телефон еще вот нет не хочет он так Александр мне говорил, что ну, он такой. будет Бок, бок, бок не нажимай, бок его толкает, А, бок. вот так, а, вот я А, господи, вот мне что 14 айфон Что 5, мне кажется, <с абсолютно Я ничего не разберу. Да, я как раз таки хотела показать вам Нашего маленького человечка Может я просто поднесу чуть-чуть поближе Или ты поднесешь? Нет, не нужно Девочки, смотрите, здесь будет, может быть, не очень шикарно видно Но Александр снимает все для Ютуба И там будет прям очень хорошо видно Да, вот он, наш маленький человечек Мы здесь уже отчетливо увидим и голову, и лоб, и носик, верхнюю и нижнюю челюсть, как человечек шевелится. Это 3 сантиметра? Вот да, там? да, О, это 3 сантиметра. видим Вот себе. ручку, да, ручку с пальчиками. С пальчиками. Дальше человечек сейчас к нам повернется, и там будет отчетливо видно, что у человечка бьется вот здесь вот сердечко. Да, и еще мы видим здесь вот, что у человечка еще видно ступочки, Так, сейчас я вам покажу. То есть это, это 8-9 недель, так все уже есть? Да, это больше, сейчас точно, да, это 9 недель, 9 это 9 недель. недель. Да, да, да. А -а -а. Вот, вот, вот тут видно вот ступочки, вот они, и непосредственно пальчики, <ill> которые есть у человечка. Но здесь еще непонятно, мальчик это или девочка. Нет, нет. О, кстати, вот да, когда это, будет да, понятно, да, мальчик или да, девочка? Великолепный, великолепный, просто потрясающий вопрос. <laughs> Обычно женщины тоже спрашивают, mm -hmm. особенно, знаете, иногда такое бывает, то, что э, люди хотят просто прийти на УЗИ для mm -hmm. того, чтобы чисто понять, кто у них мальчик или da, девочка. Da, для для, для кого-то это очень важно, знаете, особенно, когда, условно, люди решили до победного, у них три девочки, и нам нужен срочно обязательно мальчик. Вот. И здесь такой вопрос, то, что я знаю, нас... Благо, есть генетика и лаборатория, для этого, например, можно сдать кровь там, да, в 9-10 в недель, и уже там вам с почти стопроцентной веро... да, вероятностью скажут по поводу того, что мальчик у вас или девочка. Если мы хотим сделать УЗИ, в чем, например, дополнительный плюс того, что делать скрининг на 12-13 неделе, Так как в 11 недель, если делать скрининг, судя по данным литературы, то Вероят... точность диагностики мальчика как мальчик составляет 46%. Что это означает? Что мы можем, значит, подкинуть монетку, и монетка с 50% вероятностью может нам сказать... Девочка или мальчик. Да, девочка или мальчик. А тут, соответственно, если мы говорим про срок 12 недель, то здесь как раз таки вероятность того, что мы скажем все правильно, точность, составляет Порядка 70% уже. уже достаточно неплохо. Если мы говорим про 13 недель, то она уже склоняется к 90%. Ну, угу. Честно говоря, здесь еще, наверное, необходима клиника. да, И э, каждый случай индивидуальный, потому что да, я об этом уже писала по поводу того, что да, мы смотрим на половой бугорок. Он абсолютно э, по длине, как правило, одинаковый, что у мальчиков, что у девочек. И иногда такое бывает, то, что мы, например, смотрим э, бедра, смотрим на попку там ребенку там, 6,5 сантимет, сантиметров и видим вот этот половой бугорок, и все, папа смотрит на телевизор, там огромный экран, и папа говорит, точно, в меня мальчик. Да, вот этот половой богород, он просто счастлив, ликует, и в этот момент приходится и, да, немножечко спускать все на тормоза и говорят, что, говорят, что нет, к сожалению, к сожалению, все не так работает. И мы выводим вот этот, да, сагитальный срез, вот этот классический, да, когда человечек условно, да, смотрит mm -hmm. наверх, видим этот половой бугорок, и если половой бугорок, он параллелен, да, вот, спинке, то это девочка. И несмотря на то, что, знаете, там все так выражено, и папа ликует, но это очень-очень и большая вероятность, что это девочка. А иногда, да, бугорок, он просто перпендикулярен смотрит высь, и мы говорим что ну, я лично говорю о том что ну прям 99 процентов что это мульчуга Mm -hmm. Прикольно, то есть, чтобы наверняка это второй скрининг получается, чтобы Ой, наверняка. Здесь даже не наверняка в условиях второго скрининга, да, обязанность любого врача ультразвуковой диагностики проверить, что, да, половой аппарат он не просто развит, а он развит правильно, соответственно, а, да, то есть это это уже моя, да, да. Это моя обязанность понять то, что это мальчик и девочка и согласно да, гендеру правильно ли развиваются органы, да, у мальчика либо у девочки. Mm -hmm. Бывают ошибки да да ошибки бывают и я называю это дискредитация врача как специалиста это когда бывает что у ребенка может быть пуповина между ног и она всячески она человеку вообще никак не мешает но при этом она может всячески мешать визуализации и поэтому мы пытаемся повернуть маму повернуть человечка пойти погулять для того чтобы как- то это все исключить чем выше качество аппарата всем, конечно, легче рассмотреть. Это безусловно. Ну, да. да, тут еще, конечно, важно и... важен, конечно, и профессионализм, наверное, врача, потому что иногда, иногда бывает такое, что да, кажется, что мы уже все посмотрели, все в порядке, все хорошо. Да, пол это какой-то вопрос третьей, там, четвертой важности. поэтому мы говорим, да ладно, это же не так важно. Главное, что ребенок <свят> с ним все хорошо. <свят> да, да, ним... да, да, да. <свят> х... В смысле, не важно. <свят> <свят> да, да, да, конечно. Нет, мы, безусловно, да. Я наверное, не знаю, да, таких врачей лично, да, которые так делают, но, но, да, я думаю, что такое вполне возможно, но на втором скрининге, на втором скрининге, Это да. Это уже 100%. процентов. Да, да. А вот по поводу пап, кстати, насколько вы за, чтобы приходили, mm -hmm. да, потому что, ну, в женской ассоциации нельзя, чтобы приходили папы, вот как бы в клиниках можно, слава богу. Но насколько вы за, могут ли еще приходить например, дети, старшие дети, да, mm -hmm. опять же, вы за, не за, пускайте, не пускайте, mm -hmm. да, если мне вы сказали про собачек, я так бровь-то подняла, в смысле про собачек? Вот давайте начнем с папой. Да, да, да, конечно, конечно. Но тут весь вопрос да, заключается в том, что мы да, абсолютно за, мы считаем то, что это очень важная часть как раз-таки связи между папой и непосредственно его ребенком. Почему? Потому что, да, мама, она как только беременна, она ну, я не знаю, она чувствует что внутри, что она беременна, mm -hmm. да, то есть это уже какая-то ментальная связь, уверена, да, что-то какой-то... Вот... Космос космический, Кос... да, mm -hmm. да? Да, да, да, да, mm -hmm. космос, и, соответственно, она там видит эти две полоски, внутри что-то меняется, она чувствует... Токсикоз, я надеюсь, что нет, но там да различные да. изменения в своем организме, которые ее, там, да, э, про э, которые проходят в ней да на протяжении всей беременности как раз таки готовят ее там, к родам и быть мамой. У папы все немножечко по-другому, <свех> то есть, возможно, до того момента, как он там да, э, точнее, он увидел вот эти две полоски, ему сказали, уху, ура, мы беременны, но в его э, жизни условно, да, вот э, потрогать, пощупать и увидеть. Да да, это да, три... да. да, да, это пока что еще ничего не поменялось. И как раз-таки вот этот миг, да, когда мы можем, вот, так сказать, связать папу и вот ребенка да, внутри да, животика, это просто волшебный как раз таки момент, потому что мы знакомимся, папа понимает, что да, что вот внутри там целая жизнь, он, точнее, он и до этого понимает, безусловно, да, но он видит, как это все происходит. Визуализация, произ... да, произ... да, он происходит, он счастлив в том, что он видит, что там есть этот прекрасный половой бугорок, он там всячески участвует в этом во всем. В любом случае, когда Женщина приходит на скрининг это такой трепетный момент, как я говорила ранее: о том, что да, мы все переживаем, что все должно быть в порядке, да. что да, мы должны увидеть то, что мы должны увидеть, не увидеть то, что мы не должны mm -hmm. видеть. Да? И женщина в любом случае находится в тревоге как бы не было. Как бы и да? здесь чем, наверное, хорош папа, чем хорош, не знаю, дедушка, подруга, мама. сестра, мама, дети, которые, да, мы пускаем детей обязательно, чтобы они тоже сидели и смотрели, ага, там недавно у нас, э, да, тоже приходи, э, да, приходила мама с ребенком и там, э, да, ребенок так, я говорила, там, вот мы видим сейчас, там в срезе было не очень хорошо видно, э, да, что там у ребенка четыре пальчика и ребенок говорил, у меня тоже четыре пальчика и считает такой, раз, два, три, четыре, а это такой, типа не считает, типа, не нет, считает, да. не, не считает. Вот. потом я говорю, что вот, смотрите, там же есть вот один, он просто не встретил, пятый uh -huh. пальчик. И ребенок такой, ого, и у и меня, меня есть, есть да, да, mm -hmm, пять пальчиков. Круто. Это тоже волшебно, то, что, да, и ребенок может связаться, увидеть как да, раз-таки да, да, этого круто, человечка круто. внутри, да. И ну, то, что, о чем я говорила, как только женщина понимает, то, что вот, да, с ней вот я доктор, но я все равно, да, сторонний да. человек. Она находится с кем-то, вот, да, кто ей близок. Она может разделить этот момент. Это, безусловно, как только мы заканчиваем, и я говорю, что все соответствует, что нет никаких оснований для того, чтобы переживать, это автоматически, конечно, праздник. Угу, да угу. И женщина может разделить этот праздник с своими родными прямо здесь и прямо сейчас. Папа, мы этому никак не препятствуем. Он может достать телефон, заснять вот этот момент, как мы видим вот этого человечка, как он шевелится в свои там 7 сантиметров, там руками, ногами, мама немножечко плачет, папа тоже немножечко плачет. Видео иногда, конечно, получается, как немножечко с концерта. <с да? Именно поэтому мы да, в своей практике еще можем прямо с ультразвукового аппарата, вот того же качества картинки, который нам позволяет сделать аппарат, вывести. не только распечатать, не только вывести, но мы можем отправить их потом, например, в мессенджерах для а -а -а. того, чтобы, условно, если у вас большой экран дома, вы можете устроить себе такой же слайд-шоу дома, показать всем своим родным, которые да, не смогли с вами приобрести присутствовать mm -hmm, ну, да, да, да, да. И ну, в нынешней ситуации, к сожалению, да иногда такое бывает, да, что, что папы не, здесь, не, да, да, да, да, не да. могут. И, соответственно, вы можете отправить все те же самые качественные картинки. Mm -hmm, да, и это, конечно, круто. Это волшебно. Круто. А, следующий вопрос. На какой неделе беременности посоветуете делать контрольное uh -huh. УЗИ перед родами? Uh -huh. а, врач просит это УЗИ, чтобы увидеть, нет ли обвития, предлежания, какое положение плаценты и так далее. Есть мнение, что на 34-й неделе рановато, так как uh -huh. только на 36 ребенок принимает то предложение, с которым будет рождаться. Достаточно ли будет на 36-37 неделе? Спрашиваю, поскольку несколько лет подряд не хочу этого делать. Ага. Состояние отличное. Беременность без отклонений. Так, Ой, ну... несколько раз подряд. Если у несколько <с лет, я бы сказала и встрепенулась. Итак, да, на самом деле... Хороший вопрос. Если мы говорим да, про третий скрининг, да, да то это 30-34 недели. Соответственно, если вы делали третий скрининг, и на третьем скрининге все было в порядке, все было хорошо, женщина говорят о том, да, что да, что да. У нее беременность проходит без отклонений, все в порядке, то да, 36-37 недель – отличный срок для того, чтобы сделать эту УЗИ перед родами, чтобы понять, что действительно да, нет угу. никаких факторов риска. Относительно, да если мы говорим про обвитие пуповины, да, очень частый вопрос. Тут, да, сложность заключается в том, что чем сложно акушерство, что там есть вот эти непредсказуемые моменты. Конечно, и, конечно. соответственно, иногда такое бывает, что обвития никакого нет, мы ничего не видим. Мы иногда даже можем, я, например, да могу акцентировать внимание на том, что у женщины может не быть обвития, но при этом пуповина находится очень, например, близко, рядом. Иногда ребенок может лежать там, да, на больших сроках, таким образом, на одном боку, правильно расположен, но мы, например, видим только половину, и, соответственно, мы можем говорить, да, у вас, например, есть пуповина, которая находится э, рядом, например, с правой стороной, либо с левой стороной, но насколько это обвитие, мы, сказать, например, ну, нельзя, с... да, да, да. сложно. И да, женщина, например, в 36 недель приходит к нам, мы говорим о том, что все идеально, шейка ой, шея абсолютно чистенькая, да, ничего ей не угрожает. Но при этом, например, после излития вот, да, ребенок может таким образом расположиться, да, что как раз а детей таки, будет. Да, угу. дети будет. Угу. Поэтому, ну, если да, доктор а, говорит о том, что да, вам рекомендовано, то безусловно, вы правы я бы да, рекомендовала сделать это в 36 недель. Uh -huh. Спасибо. Если делали НИПТ, НИПТ, ага. я uh -huh. не знаю, что это, uh -huh. нужно ли делать биохимический скрининг? Так, НИПТ, это неинвазивный пренатальный тест. А, Да-да, э uh -huh. Это очень прекрасная штука, которая позволяет нам с высокой долей вероятностью исключить да, различные синдромы, о которых мы с вами говорили. Да. И это еще не только там, синдром Дауна, Эдвардса-Паттау, еще различные Два других, и еще можно определить как раз-таки пол. Uh -huh. да. а в чем плюс? Плюс заключается в том, что мы как раз-таки исключаем да, с высокой долей вероятностью вот эти, вот эти изменения. Минус заключается в том, что первый скрининг делается еще для того, чтобы прогнозировать, будут ли какие-то а, точнее, есть ли у нас какие-то факторы риска, которые могут реализоваться в будущем? Угу. рекламсия, преждевременные роды, а, да, синдром задержки роста плода. Это вот би биохимические скрини да, скрини да, да. И угу. нам да, для этого нужен как раз-таки биохимический скрининг. Нет, нет, не, не исключает. Нет, не исключает. Поэтому лучше, лучше сделать. конечно, лучше, конечно Спасибо. сделать. Спасибо. Да. При проведении второго скрининга обязательно ли всем делают доплерометрию? Не нашла этого в приказе? А, если мы говорим про доплерометрию, да, то а, на самом деле деле измерение частоты сердцебиения это тоже является доплерометрией соответственно да ну при втором скрининге всем вот в случае именно измерения э, частоты сердцебиения его делают да но если мы говорим про то что да, мы делаем у женщин с высоким, с высоким риском развития различных осложнений, это доплерометрию, измерение маточных сосудов, да, там, различных других да, изменений, то нет. нет. Если, например, у вас все в порядке по первому скринингу, все хорошо, то доплерометрия вам не нужно. Почему? Потому что вот ранее я говорила про безопасность да, ультразвука, и доплерометрия – это как раз-таки вот этот особый режим УЗИ, mm -hmm который ассоциирован с возможным предполагаемым риском при условно использовании его вне показаний и если, например, мы, получается, нарушаем вот эти различные угу, индексы, угу. да, превышаем их. Соответственно, да, если у вас нет никаких показаний, если у вас все в порядке, все хорошо, то да, доплернометрия вам не, не требуется. Окей, опять про доплер. По доплеру на третьем скрининге ставят снижение пульсационного индекса средней мозговой артерии. Ни один рад консультации не знает, на что это влияет и какие могут быть последствия. А еще расширение зоны ВРГ в мозгу насколько опасно. Ух, так, хорошо, хорошо. Так, смотрите, давайте начнем как раз-таки с доплерометрии. Если мы говорим про третий скрининг, измерение сосуда среднемозговой артерии, да, то а, снижение индекса, да, если, например, при условии, что все в порядке, все хорошо относительно э, того, что у женщины нет больше никаких факторов риска, что с ребенком все в порядке, что это просто изолированное какое-то вот снижение пульсационного индекса в среднемозговой артерии, то это требует лишь динамического наблюдения. Это вообще ни о чем не говорит. Это может быть какое-то транзиторное изменение, это может быть э, да, просто э, условно э, там, э, то, что... Э, да, да, легче сказать, что это просто транзиторные изменения, которые требуют динамического наблюдения. И, скорее всего, все будет в порядке, все будет хорошо. Я думаю, что именно поэтому да, в женской консультации на это не заострили такое свое большое uh -huh. внимание. Так как снижение пульсационного индекса, да, оно. Да, может говорить о каких-то изменениях в кровотоке, в том случае, если, например, да у нас ребенок себя плохо чувствует, но, как правило, это может сопровождаться какими-то изменениями, какими-то. У ребенка может быть синдром замедления роста плода, и в этом случае да, ну, он виден, первично да и после этого мы видим еще изменения дальше да это может быть какое-то там маловодие э, да это может быть проблемы со стороны матери да но это комплекс ну то есть это условно знаете как э, человек может прийти к терапевту и сказать вы знаете у меня тут уровень э, АЛТ там, mm -hmm. не знаю, да, да, какое-то значение, да. да, показатель он повышен, что мне с этим делать, о чем это говорит. Вот здесь то же самое, да, когда мы смотрим пульсационный да, индекс средней мозговой артерии, он нам либо может о чем-то свидетельствовать, сигнализировать, да, сигнализировать да, да, да. и мы поэтому пытаемся да, найти, есть ли какие-то изменения, на которые нам нужно обратить внимание, либо это просто динамическое наблюдение. Понятно. вот а дальше да, если мы говорим про расширение зоны верги а если мы говорим про зоны верги это а, зон ликварная а, это так по понятнее это участок мозга в котором присутствует жидкость она находится под сводом да и э, эта зона, она получается, в случае, если она расширена, да, там есть в любом случае, да, значение, то э, она может свидетельствовать о том, что, да, может быть, есть затруднение в плане, да, например, оттока, может быть, например, киста, может быть, да, какие-то изменения, но mm -hmm. это также может ни о чем, да, к счастью, не свидетельствовать. Для этого, для этого если мы видим какие-то изменения, они, например, нарастают, или да мы видим, что что-то не так, как раз-таки в случае, если мы видим это вот на нашем каком-то рутинном скрининге, как я говорила и дальше, угу. у нас есть возможность да, направить пациентку в в учреждение да, более узкого профиля для того, чтобы как раз таки решался этот вопрос относительно того, что все ли в порядке, да, это требует, либо это требует динамического наблюдения, да, потому что я могу наговорить очень много страшных вещей, с чем это связано, и я считаю, что это Нет. абсолютно не нужно. Да. Почему? Потому что для того, чтобы да, о чем-то судить, нужно быть вот Uh -huh. Уверенным да, да, да, и да, да, да. да. Нужно, например, чтобы я увидела женщину, я поняла, как да. проходит ее беременность, я посмотрела полностью его, ее человечка, да, и, ну, соответственно, обладала такой компетенцией. Uh -huh. и здесь, вот то же самое очень-очень важно посмотреть анамнез. Да, может быть, там, э, не знаю, женщина переболела недавно чем-то, и это может быть какой-то, да, вот э, таким признаком. вот Соответственно, здесь, да, если, например, вам не могут. Ответить в женской консультации на какой-то вопрос, да, соответственно, вы можете как раз-таки от женской консультации, в том числе, направиться в учреждение, в котором вам ответят на данный вопрос. Вилли, к Нелле просто придите, я думаю, ответит. Так, последний вопрос у нас от девчонок, стоит ли волноваться из-за того, что в роддоме при поступлении в вечернее время могут не сделать УЗИ, так как нет уже специалистов на месте. На самом деле, мы когда снимаем экскурсии по роддомам, часто в роддомах есть такая возможность, но есть заведения, где не всегда это могут сделать. Насколько это опасно? то что девочки говорят, вот даже был какой-то отзыв, что из-за того, что не сделали УЗИ, не было такой возможности, в общем, там потом очень все ну, не очень хорошо закончилось, скажем так, в родах что не померили, сколько ребенок и так далее. Хотя, вот опять же, вчера с Марком Аркадьевичем мы говорили, он говорил, что помимо УЗИ есть еще руки, да, шера, который, в общем-то, это может все Да, да, слушайте, я здесь абсолютно согласна с Марком Аркадьевичем, знаете почему? Ну, еще бы, еще, еще бы нет, да, еще бы нет. Но суть заключается как раз таки в том, что, например, бывают такие состояния, да, состояния у матери, например, маловозие или, например, там, Многоводии, когда действительно, например, мы меряем один вес ребенка, да, а женщины мерят непосредственно два вот этих размера руками и видят, например, очень большое несоответствие, mm -hmm. да? и здесь мы, конечно, будем, например, ориентироваться на ультразвуковой аппарат. Но часто, часто, например, да, если у женщины нету какого-то там выраженного избытка массы тела, то, соответственно, да, руки акушера, они прекрасно с опытом, особенно они... Даже иногда такое бывает, что погрешность в УЗИ бывает достаточно колоссальная. Да? Мы стараемся сделать все максимально точно, насколько это возможность, но погрешность никто не, не отменял. Не отменял да, да, да, да, да. Да. И мы, например, там меряем определенный вес, потом приходит нам акушер и, да, и говорит о том, что... Нет, нет, я уверена, что там да, будет Да, да, это, это я тоже знаю, мы про это говорили, что действительно на УЗИ, к сожалению, нельзя, даже на таких крутейших 14 Pro Max iPhone, как этот аппарат, все равно могут быть погрешности именно вот по да, размеру ребенка. Вот, а, и я как раз таки хотела сказать о том, что если ваша беременность протекала очень, протекает очень хорошо, вы сделали все скрининги, там был выполнен третий скрининг, все в порядке, вы чувствуете, что ли, ребенок шевелится хорошо у врача-акушера у него нету никаких условно сомнений относительно mm -hmm. того, что там вы в порядке, ребенок в порядке, таз великолепный, ребенок небольшой по измерениям, то соответственно здесь УЗИ является только дополняющим вспомогательным всегда методом. То есть и врач-акушер он решает, нужен ли ему УЗИ либо не нужен. или не нужен. Да, да, да, да, да. Да, да. И соответственно, если, например, да врач понимает то, что ага он видит вашу карточку, да, все безусловно индивидуально, но с вами все в порядке, все отлично, все хорошо, он вас видит глазами, видит, что все отлично, то ему не нужно не, не нужен не нужный ультразвуковое исследование, да, у него есть компьютерная э, КТГ, КТГ, да, КТГ да, да, да, да, которая показывает то же самое состояние плода, он, да, есть руки, которые все угу. могут бояться не нужно. Ни в коем случае. Да. Нель, мы вот практически полтора часа с вами в эфире, да, у нас э, девчонки стойкие, молодцы. Э, спасибо всем, кто с нами. Но да, напоминаю, спасибо. что у нас будет запись эфира в хорошем качестве. Александр там сидит и слушает, как обычно, все медицинские темы. И уже, э, надеюсь, что в ближайшее время он ее выложит. А, у меня был там один вопрос, как выбрать клинику и врача. Да? Но угу. мне кажется, что мы в процессе как бы настолько... Я увидела вас именно, вот увидела, я имею в виду, девочки, думаю, тоже, вас как врача, да? что мне кажется, стало понятно девчонкам, как выбирать, то есть, да, потому что если мы врача народа выбираем, чтобы заискрило, мне кажется, что врача, у всех специалисты, естественно, хорошо бы выбирать в клинике, где очень хороший аппарат, ну, как минимум, не пятый iPhone, да, и чтобы тоже с врачом у вас этот коннект сложился, и при этом, чтобы врач, вот, ну, мне очень понравилось, да, честно говорил о том, что вот здесь моя компетенция, здесь не моя компетенция, я вас дальше направлю, не то, что я вас выкину, и а дальше направлю куда-то, где есть то или другое, и что как-то сами опять же, данной клиники, где мы находимся, многие из вас мне сегодня писали, ой, мы знаем, это клиника Даши Пурмакина, действительно, да? да, Дашу многие тоже знают, и знают ее как такого врача, который постоянно сам учится, учится, учится, и, насколько я знаю, даже по-моему, вас тут к английскому всех привлекли, да, да для да. того, чтобы вы могли читать западную, западные исследования и так далее, то есть, ну, реально, вот они все время в этом, они все тут погружены и так далее. Лично мне это откликается, я знаю, что у меня такая аудитория тоже очень прям очень внимательная, вдумчивая, знающая. Да, знающая да. Вчера даже, опять же, даже Марк Аркадьевич оценил <свят> вообще уровень вопросов, которые написали вы, девочки. Спасибо вам за это большое. Вот, поэтому я думаю, что мой вопрос, как выбрать врача и клинику, он, в принципе, даже уже не нужен, потому что мне кажется, что мы это как-то очень хорошо рассмотрели со всех сторон. Правильно? <свят> да, Правильно? Есть, да, да, я тоже здесь с вами согласна. Да? То есть здесь самое важное, чтобы, да, первое – это доверие, и второе – это компания. Комфорт, чтобы вы понимали, что вы приходите к специалисту, что на все ваши вопросы любые, даже, как вам кажется, условно, самые глупые, да, то есть там, я не знаю, могу ли я как-то повлиять на то, что, не знаю, плацента у меня поднимется или нет, или там какие-то другие вопросы, да, глупых вопросов не бывает. И, безусловно, да, задача врача ответить на все ваши вопросы для того, чтобы вы понимали, выходя из кабинета, что угу, все хорошо, все в порядке, мне не о чем волноваться, я дальше собираюсь радоваться этому великолепному процессу своей беременности, ждать великолепного долгожданного ребенка и всего остального. И да, то, что у вас есть там возможность, как я говорила, там да, пригласить всех, кого вы хотите да, на это радостное событие, посмотреть на огромном экране, сделать снимки, да, и безусловно, получить не только качественное да, исследование, но и получить от этого удовольствие. Удовольствие. Я согласна абсолютно, вот, потому что буквально там недавно я была на УЗИ как бы не совсем про комфорт, а у меня нужно было срочно. А я, например, за то, что если есть возможность, стоит себе позволять все-таки на вот этот вот весь комфорт, в том числе в дополнение к профессионализму Конечно. естественно да, врачей. Да, да, не да. только за комфорт, да. девочки. Вот здесь не, не только про комфорт. Безусловно. Спасибо вам огромное. Вы правда Спасибо. очень светлая, очень лучистая. Даже эту погоду, мне кажется, вы скрасили От своей вот этой вот такой энергией. Очень классно, очень приятно, очень влюбленный в свое дело. Мне лично это откликнуло, судя по тому, что писали девчонки, кто уже у вас был, им тоже это откликнуло. Я с вами прощаюсь. Нелли с вами прощается. Да, я с вами тоже прощаюсь. Спасибо, что были сегодня Да, с нами. спасибо, что были с нами все эти полтора часа, тем более сейчас с переносом небольшим. В общем, ждите. Александр, когда мы выложим версию? Ну, посмотрим, как там записался. Александр включил кокетку Я надеюсь, что у нас все записалось И что мы выложим, ну я думаю, что в течение выходных Выложим уже хорошую версию Здесь тоже вроде никто не писал, что плохой звук Так что я думаю, нас слышали Все было хорошо Всем спасибо, всем хороших выходных И да, еще раз Всех врачей ультразвуковой диагностики Я и Ярослава уверена, да, все мы поздравляем. поздравляем да, сегодня оказывается праздник врача ультразвуковой диагностики. Да. Мы реально не знали, мы не готовились именно к этому. Да. Но мы счастливы, что в этот день мы были с вами. Все, пока-пока. Сейчас отключаемся от эфиров. Сейчас я сначала инстушечку отключу.